На другой день состоялась торжественная встреча Василия Теренча Квашнина на станции Иванково. Уж к одиннадцати часам все заводское управление съехалось туда. Кажется, никто не чувствовал себя спокойным. Директор Сергей Валерьянович Шулковников пил стакан за стаканом зельдерскую воду, поминутно вытаскивал часы,